Здравствуйте, я Харьков Чайнин Шмарова, Роман Викторович. Хочу рассказать вам историю, которая может коснуться каждого. Помените добиться справедливости и распространить это видео. В 2012 году меня похитила милиция. Незаконно меня задержали. Застолько избивали, заставляли подписывать пустые листы бумаги. Угрожали изнасиловать резиновой палкой. Я понял, что нужно сохранить хотя бы честь. Скинулся с 4-го этажа рода города Харькова. Похитили меня четверо сотрудника, издевались трое. Печенко Денис Анатольевич, Ценко Владислав Валерьевич и Евтушенко Евгений Александрович. Судят на данный момент лишь Печенко Денис Анатольевич. А остальные о, роды в полонах работают, продолжают работать дальше. Мем криминировали распространение наркотиков. Состряпали наспех дело, провели якобы закупки. Ну, что при первой закупке я находился на работе, что подтверждается документально, что на второй, когда меня похитили, ничего не смогли обнаружить. И по телевидению со лица, тогда трубили, что выкинулся наркоман. Но уже в больнице взяли кровный анализ, выяснили, что я чист, и никогда не имел никакого отношения к наркотикам. Дело, что они на меня состряпали, естественно, закрыли. Первый суд дал Печенко три года условно и не учел всех обстоятельств расследования. Сотрудники органов всячески выгораживали его. Суд неоднократно задерживали, переносился. Мы подали в апелляционный суд. И Здесь судья готовы полностью оправдать его. А ведь истинный мотив преступления этих оборотней погонов скрывают. Их целью было завладение моей квартирой. Я подписал пустые листы бумаги. Когда меня привезли из больницы, у меня не было ключей от моей квартиры. Их мне не вернули. А ключи от квартиры на тот момент находились у следователя Каневец Татьяны. Пришлось сломать дверь. В квартире все было перевернуто. Пропали документы на квартиру. Сверх... Соседка сверху говорила, что ночью пытались открыть ее дверь. Сказали, ошиблись этажом. А у нас с ней одинаковые двери. Она живет надо мной. Эти обстоятельства не рассматриваются ни прокуратурой, ни судом. Мне неоднократно угрожали и в больнице, когда я был прикован в кровати, и, Но... и не мог ходить. И дома при гражданской жене и ее сыне. Затем в качестве угрозы ее и после чего остался я совсем один. На данный момент я инвалид второго группы. Уже могу ходить, но руки не работают. В правой руке отсутствует локтевой сустав, сильные неврологические боли, спасаясь обезболивающими. В левой руке отсутствует запястный сустав. На обе руки требуются эндопротезирования. Сейчас я жена. Жена ухаживает за мной, потому как я не могу даже в туалет сходить сам. Но уход за мной не оформляет жене, так как у меня вторая группа инвалидности. Замкнутый круг. По сей день мои страдания того страшного дня не заканчиваются. Мне продолжают угрожать. Я живу в постоянном страхе, что со мной что-то случится. На меня напали, избили, угрожали. Говорили, чтобы не ходила я на суд. Ломились в квартиру, когда я был на судебном заседании, а жена одна дома. Мы обращались с этим заявлением в полицию, но в ответ тишина. Никому до этого нету дела. Говорят, нет достаточно улиц. Хотя свидетелей много. Мы Стучимся во все двери, но все отказывают в помощи, боятся, и говорят, что это для всех тело табу. У меня уже нет сил бороться. Уже более пяти лет я живу в этой агонии. Здоровье ухудшается, ухудшается нервы измотаны. Если бы не родные, я бы не выдержал столько лет борьбы и боли. Я хочу, чтобы этого рода наказали по справедливости. Мне нужны деньги на операции, и протезы, на... и эндопротезирование тоже не вечное. Приходится их через каждых 5-7 лет менять. Но на это всего нет денег. Его родные вообще накинулись нас с женой, что мы его огварим, что мы алкаши и все в таком духе. А он чистый, добрый человек, с малолетним ребенком на руках. Только что-то не думал о семье, о детях, когда издевался надо мной. И не только надо мной, э, еще доказаны пытки с его стороны э, а другими людьми. В таком моя, вот такая моя история. В конце спасибо моей семье и моему адвокату Максиму Коллегу, что он меня оставляет меня и идут на говно с моей бедой. Прошу вас, помогите добиться справедливости, помогите наказать виновных, достучаться до судей и их сердец. Спасибо.